Но мы с вами начнем с бетулина. Битулина, вот его структура. Ну, я думаю, что структуру не надо нам рассматривать. Единственное, что я могу сказать, что в этой структуре есть фрагмент. Фрагменты. Вот я обожаю, если виден зайчик, стрелочка видна. Напоминающий холестерин. Это очень важно, вы скажете. Ну, кажется, это плохо. Наоборот, это очень хорошо. Тем, что только напоминает холестерин. Значит, станет антагонистом холестерин. Так всегда осуществляется действие природных веществ. Бетулин – это комплексный продукт. Вот я привожу здесь его компоненты, состав. Я не буду вас нагружать химическими названиями. Вот они приведены здесь. Мы будем называть просто слово бетулин. Кто заинтересуется химией – это отдельный вопрос, тогда мы можем обсудить отдельно. Значит, гидрофобное вещество, то есть вещество, нерастворимое в воде, зато растворяющееся в жирах, способны обходить в мембраны, в структуру мембран. Вот поэтому битулин восстанавливает мембраны, особенно при их периксном окислении и периксном повреждении. Битулин препятствует мутации, уничтожает мутированные клетки. Это исключительно важно, потому что мутированная клетка может мутировать в раковую клетку. И сами понимаете, отсюда, и мы дальше будем говорить, противораковое действие бетулина, Уничтожая мутирующие клетки, а они, все клетки мутируют с возраста. Мутирование – это изменение генетической информации, под влиянием разных факторов, в том числе неприятных. Мы с вами имеем функцию битулина антиэйдж, то есть против старения. Битулин помогает организму адаптироваться к неблагоприятным условиям в частности, к стрессовым ситуациям, повышенным нагрузкам. Далее, при высоких спортивных нагрузках, мы о спорте с вами будем сегодня еще раз говорить, это состояние перетренированности, а отсюда разрушительное действие перетренированности у спортсменов. Ну, ажиотажный интерес проявился, просто мы, так сказать, эмоционально вот эту фразу вставили. Казалось бы, Бетуля – это береза. И березовая кора в народной медицине известна тем более наших регионов, широчайше. Но, пожалуйста, точные исследования, которые были опубликованы в серьезном журнале Cell метаболизм), показали, что битулин меняет механизм освоения жиров, приводит к снижению холестерина, уменьшает образование атеросклеротических бляшек в сосудах, предотвращает ожирение повышает чувствительность к инсулину и таким образом представляет собой исключительно важный объект для профилактики и лечения диабета второго типа. Далее, бетулин связывает с различными рецепторами, в том числе рецепторами таких гормонов, как меланокартины, так называемые имеющие отношение к состоянию кожи и таким образом тормозят, препятствуют раковым, раковым изменениям в коже. А они происходят, мы как-то к этому относимся иногда очень легкомысленно. Загар, как это полезно. Но вы знаете, что под действием солнечных лучей, особенно на южных регионах, может возникнуть, так называемая меланома. Совершенно нелечимая форма рака. Нелечимая, причем очень агрессивная, быстро распространяющаяся. Вот защита от чего. Далее. витулин связывается с рецептором. Тормозного медиатора, так называем, называется гамма-аминомасляная кислота, тормозной медиатор в мозгу противосудорожное действие бетулина. Далее, бетулин обладает противоспалительным, противовирусным и антибактериальным действием. Значит, у нас бетулин, наша нашей ГУЗИ на кафедре фармакологии вот несколько, лет 5-7 тому назад тоже исследовался. Вот прежде всего с точки зрения антиатеросклеротического действия, а это всегда универсально требуемое действие. Посмотрите, в дозах 10 мг на килограмм веса снижает уровень холестерина крови, предотвращая отложение атеросклеротического, формирование атеросклеротических бляшек в стенках артерий, сосудов, ну и далее помогает избавиться от лишнего веса. Низкотоксическое вещество. Низкотоксическое вещество не вызывает никаких побочных действий, никаких аллергических реакций, никакого раздражающего действия, не обладая полностью кумулированием, то есть накоплением, не обладает мутагенными, амбри... никаких токсических действий. Поэтому березку так и любят славянское, славянское растение. Ну, есть вот более конкретные данные. Я просто в качестве иллюстрации показываю их, что бетулин, во-первых, замедляет отсорцию холестерина, потому что он похож на холестерин какой-то с ним, фрагментом, и конкурирует с ним на стадии всасывания. Поэтому меньше холестерина всасывается. А понимаете, какое это значение имеет, когда мы с вами едим высокохолестериновую пищу? Красное мясо, различные твердые жиры, и так далее, колбасы. Сыры – это высоко холестерин, содержащие продукты. Поэтому тот, то, что бетулин тормозит всасывание, уже имеет огромное значение для профилактики атеросклероза. Далее он уменьшает уровень холестерина эффективнее, чем препараты статинов, не проявляя их побочных эффектов. И вот здесь я позволю себе вернуться опять к полипренолам. Вот видите, как связаны. Значит, дело в том, что статины – это фармацевтические препараты золотой стандарт медицины, так называют его кардиологи. Это вещества, к ним относится название закорсин, вастатина, торвостатина. очень модные препараты, очень продаваемые препараты. Они действительно снижают уровень холестерина в крови. Действительно. Но не лечат от атеросклероза. Но самое главное, вот в нашем плане, то, что механизм действия вот этих статин, он хорошо известен. Я постараюсь простым языком сказать. Он подавляет действие одного из ключевых ферментов синтеза холестерина. Причем вот этот фермент, который подавляется статинами, участвует и в синтезе долихола, в синтезе к фермента Ку, о котором мы с вами говорили, в синтезе сквалена. И все эти этапы синтеза лежат после вот этого фермента, который подавляется статинами. Значит, получается, что используя статины, или назначая статины больным людям ну, с атеросклерозом, мы с вами действительно подавляем синтез холестерина, да, но мы с вами подавляем синтез долихолов, фермента Q. Мы сейчас о нем не говорим, но просто, чтобы вы понимали. То есть получается, используя статины, мы с вами автоматически снижаем уровень долихолов в организме. Вот отсюда значимость пренолов, полипренолов вот этого препарата, особенно для тех лиц, кто использует статины или их аналоги при лечении атеросклероза. То же самое нужно сказать о коферменте Q, который должен обязательно добавляться к статинам. В американских аптеках, я сам видел, продаются статины с коферментом КУ вместе. И разумно. А теперь мы должны обязательно сказать, Статины должны продаваться и применяться вместе с Cell Genetics. Обязательно, иначе будут наступать те недос... процессы, о которых мы только что говорили, обсуждая прямого. Понимаете, какое значение имеет этот продукт, как фактор даже улучшения действия фармацевтических препаратов. Бетурин – эффективный гепатопротектор. Посмотрите, значит, его действие прекрасно сочетается с действием Полипринолы, они по существу дополняют друг друга и усиливают таким образом. Мы с вами имеем фактически усиление действия, то, что называется синергизм. Вот изучение гипадпротекторного действия бетулина. Вот было, посмотрите, изучено. Очень похоже на то, что я ссылался при изучении вот полипренола. Значит, четырехлористым углеродом отравление – Дихлоретан – это похожее соединение, то и то хлоросодержащее. Модель парацетамол, а здесь был феноцетин то, то же самое по существу, лисшественнее. Ну здесь еще и этанол, этиловый спирт. Это бетулин. И посмотрите, механизмы токсического действия всех этих веществ отличаются друг от друга. механизм повреждающих действия разные, вот это очень важно. Точно так же, как и в предыдущем, ссылки, когда дихлоретан и феносетин используются, похожие вещи. Механизмы разные. И при всех разных механизмах бетулин, Мондоза доза дана, предотвращает разрушение клеток печени, тормозит воспалительную фильтрацию, улучшает жел желчеобразование, желчевыделяющую функцию печени, Регулирует активность систем детоксикации. Они здесь названы профессиональным языком. Активность цитохрома P450 ферментов конъюгации, а это называется ферменты детоксикации. Вот эти два пункта, первый и второй, если вам видно, очень тесно связаны. Вы скажете, что это вы говорите о детоксикации, вспоминаете желчеобразующую, желчевыделительную функцию печени. Они связаны между собой. Помимо того, что желчь принимает участие в переваривании жиров, Желчь принимает активнейшее участие в детоксикации, в выведении токсикантов. Если оттока желчи нет или он нарушен, то организм насыщается токсикантами. Цитохром, вот это первая линия защиты, цитохром P450, подготавливает нерастворимые токсиканты к выведению а потом они, вступают в следующую стадию, конъюгации называются, превращаются в растворимые продукты, часть из которых выводится желчью, двенадцатиперстную кишку и даже через веские Так что Представляете, какую роль играет битулин? проблемах защиты клеток печени от химических повреждений. А печень является одним из ключевых химических систем организма, защищающих его от токсических действий и производящих огромное количество биологически активных необходимых веществ. Бетулин стабилизирует митохондриальные мембраны. Это это, это компоненты клеток, где идет производство энергии. То есть энергии, поддерживающей жизненные силы организма. Энергия, мы с вами четко определяем, энергия – это особая молекула. Молекула АТФ – это лазинтрифосфорная кислоты они производят, то есть это АТФ производится в митохондриях. И бетулин поддерживает митохондриальные мембраны, поддерживая производство энергии. Более того, бетулин стабилизирует другие компоненты митохондрии, вот там, как четко написано, митохондриальную ДНК, потому что в митохондриях имеется свой генетический материал. И если митохондрии были бы повреждены вот по этому параметру, то в организме развиваются нарушения иммунитета, в том числе аутоиммунное воспаление. То есть правильно надо понять, митохондрии, их целостность, имеет прямое отношение к иммунной защите. Таким образом, битулин действует очень своеобразно. Если он, с одной стороны, он стабилизирует мембраны самих иммунокомпетентных клеток, ну, например, допустим, лейкоцитов, но к тому же еще, профилактируя повреждения митохондрий и по такому пути профилактирует иммунные нарушения, в том числе аутоиммунные процессы воспаления. Вот еще один механизм противовоспалительного действия. Поэтому беталин эффективное средство при различных гепатитах, в том числе при вирусных гепатитах, посмотрите, самых тяжелых, в том числе ВС, он эффективен, должен эффективен при лечении раковых больных, особенно тех, которых лечат, будем так говорить, химией и радиотерапией, очень важно, потому, поскольку и химия и радиотерапия приводят к существенному снижению защитного иммунитета против раковых клеток, как это не парадоксально, поэтому здесь бетулин колоссальное значение имеет сам по себе, а в сочетании с пренолами, тем более. Далее. Он профилактирует печеночную жировую дистрофию, как алкогольную, так и неалкогольную и такая, и другая бывает. Восстановление после травм, ожогов, операций при длительной анестезии. Анестезия – это тяжелое воздействие. Необходимо, что вы сделаете, обезболивать это надо, но это всегда тяжелое воздействие. И выход из наркоза называется. Это тяжелое состояние боли улучшение действия. Далее, применение в лечении гепатита и даже цироза печени способствует восстановлению. Очень важно и высокие дозы бетулина не дают побочные действий. Далее, ну мы с вами говорили о желчегонном действии, а тут говорим еще о растворяющих желчные, желчные камни действия. И вовремя применение джель-женетикс в этом отношении позволяет избежать оперативных вмешательств по поводу камней в желчных путях и в желчном пузыре. Бетулин стимулирует фагоцитоз и способствует завершенному фагоцитозу. Очень серьезно. Фагоциты – это клетки-пожиратели. Они захватывают чужеродные клетки и уничтожают их в радикальным радикальном Окислением, здесь положительное значение актив э, свободных радикалов. Но иногда бывают ситуации, когда лейкоциты не способны уничтожить клетку. Они их захватывают, но не уничтожают. И тогда лейкоциты, наши родные лейкоциты, разносят инфекцию. Это называется незавершенный фагоцитоз. Вот почему мы подчеркиваем, что бетулин способствует завершенному фагоцитозу, то есть э, Полной защите организма от попадания микроорганизма в нашу среду, среду организма и онкологических проблемах. Я просто ищу часы, чтобы не, преодоле, не, не перескочить отведенное мне время для работы. Так. Уникально. Бетулина, особенно бетулиновая кислота, обладает способностью тормозить размножение вируса с и герпеса. Препятствовало проникновению в клетку. Мы не можем на себя брать ответственности, прямо смело утверждать, что этот продукт ну, должен быть в одну минуту использован при коронавирусе. Но перспектива, безусловно, огромная. К тому же, Бетулин усиливает интерфероном, мы уже об интерфероне с вами говорили, поэтому противовирусная активность бетулина доказана в отношении гриппа А, герпеса, гепатита С, иммунодефицита человека, а вот этот коронавирус как раз содержит в своем геноме фрагменты генома иммуновируса СПИДа, понимаете, какая возможность открывается перед Цель генетик сейчас, особенно в наше время, главное, чтобы обратили внимание, вот буквально после сегодняшней лекции, прямо сейчас. Я уже его принимаю, мне, слава Богу, подарили, а дальше, я, естественно, буду его покупать без всякого сомнения. Виталин блокирует рецепторы вируса, с помощью которого он прикрепляется к клетке. Здесь, конечно, нужно определить, какой рецептор. Это тоже исключительно важное значение. Конечно, Здесь требуется исследование, а вдруг он работает, это на сегодняшний день неизвестно, как блокада рецептора ACE, вот этого 2, которым прикрепляется вирус э, этого, коронавирус, понимаете? Но это открывает колоссальнейшие перспективы в возможном использовании. Вы не удивляйтесь, вот мы сейчас идем с вами витамину Е, и вас удивит та информация, которую я сегодня из интернета уже получил. И меня она не просто удивляет, а очень радует. И вас она должна обрадовать. Далее. Посмотрите, гитулин влияет на репликацию вируса в поздних фазах. Всех его стадий созревания. В том числе нейронковый вирус, вот такой, как вирус коронавирус. Мы не будем обсуждать вот эти все детали, что такое капсида и так далее, это уже совершенно специальная информация для вирусологов и иммунологов. но я думаю, вам вполне достаточно этой информации, чтобы сказать, что битулин интереснейший продукт противовирусной направленности. При этом он не обладает побочными действиями и исключительно доступен. Смотрите, какие березовые рощи растут у нас в России. Противоопухолевое действие, комплексное лечение онкологических больных и через укрепление иммунной системы, поскольку только сильный иммунитет позволяет защищаться от онкологии. А кроме того, он внедряясь как гидрофобное соединение в липиды клеточных мембран опухолевых клеток блокирует доставку питательных веществ. Это очень важный механизм, то есть по существу раковая клетка не убивается самим бетулином, а она гибнет от голода. Это очень важный механизм, он значительно более безопасный, потому что если препараты, как обычные препараты противораковые, являются все цитотоксическими, они убивают все клетки, просто раковые клетки быстрее, чем здоровые, вот отсюда масса побочных действий. А это соединение нет, он просто блокирует доставку питательных веществ в раковые клетки, потому что они очень нуждаются, они же очень интенсивно поглощают питательные вещества. Почему больной вот до, до кахексии доходит, понимаете, да? Вот использование продукта, я говорю не просто о бетумине, а в целом о композиции, вместе с химией и радиотерапией уменьшает токсическое действие самого лечения, к тому же защищает печень. Поскольку и бетулин, и полипренол являются гепатопротекторами. Удивительно, вот такое сочетание действия, на которое надо обратить внимание, обязательно медицине, обязательно.